Так, приветствую вас, друзья. На связи Демчук Михаил. И я попрошу вас в обратной связи в чате дать мне обратную связь, как меня слышно. Началась ли трансляция? Давайте мы посмотрим. Угу. Угу. Хорошо, да, вы большие молодцы, что пришли сюда, сегодня у нас горячие новости, и вы первые, кто имеет возможность получить эту информацию, ознакомиться, правильно ее использовать, и за совершенно короткие сроки в ближайшее время получить совершенно серьезный финансовый поток, да, совершенно серьезную команду, и, собственно, давайте обо всем по порядку. Все вы прекрасно знаете нашу компанию Towards, которая занимается и работает на рынке онлайн-обучения, продвигает современные методы эффективного командопостроения, формирования собственного бренда, формирования остаточного дохода. За время нашей работы мы показали совершенно серьезные результаты, особенно с последними нашими маркетингами. И вот пришло время двигаться дальше, друзья, и я хочу вас Проинформировать о том, что наша компания, кроме криптовалюты биткоин, с 7 октября да, получается 7 октября начинает еще работать и с криптовалютой эфириум. А почему важно сегодня создавать активы не только в одной валюте, да, но и немножко их, как говорится, диверсифицировать. Риски с целью увеличения капитала и с целью создания надежного фундамента для вас и для, собственно, ваших детей. Хорошо, криптовалюта Ethereum – это вторая по значимости на сегодняшний день валюта. И как мы видим динамику, и об этом рассказывают много экспертов, что эта валюта на самом деле имеет немножко более продвинутую технологию, нежели биткоин. Да? И есть очень серьезные шансы, что эта валюта повторит историю биткоина, но за более короткие периоды. Все вы, наверное, знаете историю, когда появился биткоин, давно-давно, пару сколько, 8-9 лет назад, он стоил маленькие-маленькие деньги, то есть центы буквально стоил биткоин. И те люди, которые приобрели его в тот момент, и у них, скажем так, хватило, сообразили сохранить его до сегодняшних дней, соответственно, они на этом сделали совершенно колоссальные состояния. И кто-то скажет, очень жалко, что мы опоздали на вот ту золотую возможность, которая была с биткоином, но, ребята, сейчас у вас есть такая же возможность успеть на этот поезд под названием эфириум, который, собственно, повторит этот путь, но за более сжатые сроки. И сегодня, по сути, те эфириумы, которые будут заработаны да, в течение вот следующего года, за следующие 1-2 года, они приумножатся в 6, в 10, а возможно в 20 и более раз. То есть что это для вас дает? То есть условно... Предположим, что вы, используя нашу компанию как инструмент для получения не только биткоина, но и для получения эфириума, заработали, ну, скажем, за полгода заработали 10 тысяч долларов и просто отошли отдел. Да, безусловно, у вас от компании останется остаточный доход, но те эфириумы, которые лежат у вас в кошельке, не надо их никуда инвестировать, да, не надо их никуда вкладывать. Просто лежа на кошельке, они за год увеличится в среднем в 8, в 10, а возможно и в большее количество раз, то есть как покажет рынок. И это 10 и эти 10 тысяч долларов просто превращаются в 40, 50, в 100 тысяч лежа у вас в кошельке. Хорошая идея, да? Никаких рисков, не надо никуда их там пихать эти деньги, да? Лежа в вашем кошельке, вы имеете возможность приумножать средства. Теперь кто-то скажет, можно просто купить биткоин, и можно просто купить эфириум и зарабатывать на его разницу. Не отрицаю, можно, но для этого нужно иметь серьезные капиталы. Как правило, серьезных капиталов у среднестатистического человека нет. И получается, в этот сектор экономики многим людям путь недоступен. Так вот, благодаря нашей компании, благодаря вот этой возможности, которую мы сейчас вам предоставим, вы имеете серьезные шансы да, на успех на победу чтобы попасть в этот сектор экономики и собственно обеспечить свое светлое будущее и будущее ваших детей хорошо криптовалюта эфириум секундочку криптовалюта эфириум себя уже зарекомендовала, да, как очень хорошая платформа для различных разработок, и спрос на нее только растет. Можно наблюдать, конечно, за этой революцией, а лучше быть ее участником. И именно мы сейчас вам предлагаем быть участниками этого процесса и, по сути, строить свое будущее. Хорошо, мы запускаем бинарный маркетинг-план, потому что бинар – это сегодня фундамент любого бизнеса, но, как вы все знаете, а может кто-то не знает, сейчас об этом расскажу более подробно, а наш бинар несколько отличается от классических и традиционных бинаров, с которыми вы когда-либо сталкивались. А ну, начнем с того, что наш что такое бинарный маркетинг-план. Бинарный маркетинг-план – это когда у вас только две команды, одна команда слева и одна команда справа. Соответственно, на первом уровне у вас только два места. И у вас может быть только два лично приглашенных на первом уровне. Все последующие лично приглашенные, третий, пятый, десятый, двадцатый, сотый, они спускаются под вас и, собственно, под ваших людей. То есть они стоят в глубину на ближайшее свободное место. И вот здесь в нашем бинаре есть такая система умных переливов, да, то есть это умный бинар, интеллектуальный бинар, который выстроен таким образом, чтобы получить максимальную выгоду для всей команды. То есть мы ставим одного партнера, но выгоду получает целая цепочка людей за счет закрытых циклов. Как это работает? У каждого в кабинете есть настройка, в какую сторону вы хотите выставить первое личного человека, а второе – человека, который пришел переливом. Да-да, вы имеете возможность в этом бинаре управлять не только личными приглашениями, но и переливами. Давайте предположим, что вы попали в активную ветку. Я привожу пример, чтобы вы понимали, как это работает. И спонсоры вам обеспечили 100-200 человек в перелив. Да? А в классическом бинаре все эти люди стали бы у вас в одну ножку, это называется спилловер, и вы бы ну, не получили финансовые пользы до тех пор, пока бы вы не выстроили вторую ногу. А в нашем же бинаре за счет того, что вы имеете возможность управлять переливом, а эти бы люди, эти бы 100-200 человек, они бы равномерно распределились в вашей структуре справа и слева от вас, тем самым закрыв для вас большое количество циклов для вас и для ваших людей, напоминаю, и тем самым э, произведя большое количество выплат. Да? То есть это что касательно расстановки. Второй момент. В данном бинаре полностью отсутствуют квалификации. Что это значит? Предположим, у вас на какой-то период нет лично приглашенных, да? И если вы все равно получили переливы и у вас сработали циклы, либо люди под вами начали хорошо развиваться и продолжать вам закрывать циклы, вы в любом случае за каждый цикл получаете вознаграждение. У вас его никто не забирает, не обрезает, все до копеечки идет на ваш счет. Естественно, когда вы получаете лично приглашенных, ну, скорость только увеличивается. То есть этот бинар еще и лояльный. И есть много людей, которые хотели бы зарабатывать, которые хотели бы присоединяться, но у них проблемы с приглашениями. И вот наш бинар как раз решение для таких людей. Он позволяет вам, будучи в активной ветке, получать прибыль даже при отсутствии лично приглашенных. Безусловно, у нас есть все необходимые системы образования, безусловно, у нас есть стратегии быстрого старта и другие франшизы, используя которые даже самый-самый простой человек, не будучи искушенным в сетевом маркетинге, сможет пригласить за неделю двух, трех и более лично приглашенных. Поэтому, если у вас даже были когда-то проблемы с приглашенными, первое, вы попадаете в лояльный маркетинг, второе, у вас есть система, благодаря которой вы гарантированно получите лично приглашенных, даже если до этого вам люди отказывали. Системы уже проверены, обкатаны и принесли не одну тысячу долларов нашим партнерам по другим маркетингам. Больше про наши продукты, про системы образования вы можете узнать у людей, которые дали вам это видео, либо изучить, зарегистрировавшись на сайте. Хорошо, продолжаем. Соответственно, бинарный маркетинг-план имеет возможность развиваться до бесконечности в глубину. И в этом его самое сильное преимущество. То есть вы имеете возможность получать деньги за людей, которые могут регистрироваться в любой стране мира, на любой глубине. Вы даже не знаете, кто их и когда приглашал. Человек слева, человек справа. Вам происходит начисление комиссионных вознаграждений. И это замечательно. И эти начисления происходят до бесконечности в глубину. Большое преимущество бинара в том, что мы можем объединять усилия успешных людей в одно русло. И вот представьте ситуацию, когда вы поработали и в вашей структуре 3-5 сильных активных спонсоров, да? 3-5 лидеров, и со временем снизу еще под вами появилась тоже парочка лидеров. При такой комбинации практически ваш бизнес начинает работать без остановки. И вы уже никак не можете, ну скажем, его затормозить. Ваш бизнес только развивается, а вы продолжаете получать деньги. И это замечательно, друзья. Это что-то невероятное на самом деле. Когда вы попробуете это на вкус, когда вы попробуете, как это работает, когда ваш денежный поток начнет зашкаливать, я думаю, вы захотите делиться этой информацией, с друзьями, знакомыми, с соседями, с партнерами по бизнесу. И в любом случае у вас на таких шикарных условиях все равно появятся люди, надежная команда, и будет у вас все хорошо. Есть стратегии развития, и о них сейчас я тоже расскажу. Хорошо, какой еще большой плюс в данном бинарном маркетинге? Как я говорил, любой партнер вставший вашу структуру, а, приносит деньги вам в командный объем. Да? А, и независимо от того, на каком пакете находитесь вы, а вы все равно получаете фиксированный процент от суммы оплаты человека в вашей структуре. Да? То есть, что это значит? Вы можете быть оплачены, скажем, на дешевом пакете, а под вами будут регистрироваться люди на большом пакете и вы все равно будете получать процент, не теряя этих денег. Да? То есть существуют бинарные маркетинги, что если ты на маленьком пакете, например, да, а твои приглашенные зашли на, на твой пакет, и пакеты дороже, то деньги за пакеты дороже ты, безусловно, теряешь. В нашем случае такое невозможно, и это хорошая для вас новость, потому что даже если вы зайдете на маленький пакет, а снизу будут люди регистрироваться на больших пакетах, вы все равно все до копеечки получаете ваш командный объем, и это классно. Хорошо, в данном бинаре существует два механизма, которые способны вам принести пассивный остаточный доход на длинный длительный период. Первый механизм – это, безусловно, система дубликации, которую мы запускаем для каждого вашего партнера, ну и, собственно, для вас. Второй механизм – это система автоапгрейдов. Система автоапгрейдов, она на сегодняшний день заменяет автошипы, и это очень хорошо, потому что, как показала практика, в бизнесе должно, ну, должен быть постоянный товарооборот, безусловно. Но автошип, с, той, с другой стороны, как показывает практика, он только убивает бизнес. С системой автоапгрейдов, Картина несколько другая, вы по сути получаете постоянную стимуляцию товарооборота, что очень хорошо, потому что при каждом срабатывании апгрейда у всех ваших партнеров, а их может быть тысяча, десять тысяч, сто тысяч, то есть нет предела, а бинар просчитан до бесконечности вниз, то есть он может охватить всю планету Земля по два, по три раза при желании, если люди захотят регистрироваться еще раз. И вся эта структура может оказаться под вами, потому что мы только начинаем движение в данном бинарном маркетинг-плане. Так вот, когда каждый партнер, который попал к вам в команду, сработает у него автоапгрейд, вы еще раз и еще раз получаете деньги. За каждый апгрейд каждого партнера вы еще раз получаете деньги. И это замечательно, это просто формирует совершенно серьезный заработок. В молодой криптовалюте эфириум, которая за следующий год в 6, в 10 и в более раз еще прибавит в цене. Соответственно, тот заработок, который вы получите в данном маркетинге, вы смело можете умножать на 6-10 раз, при условии, что вы не будете тратить эти деньги и оставите их ну, как актив, да, то есть вы оставите их на своем кошельке. Хорошо, продолжаем, друзья. А какие же преимущества в данном маркетинге, какие пакеты здесь присутствуют? Но первое преимущество это то, что все, все 100% комиссию ходят в сеть, и это очень хорошо. То есть компания себе ничего не оставляет. Я сейчас объясню, как это работает, почему это выгодно всем, почему это выгодно компании. И самое приятное, это позволяет делать... Большие комиссии на выплату каждому нашему партнеру. А существует только один вид комиссии, и это комиссии за циклы. То есть нет комиссии за лично приглашенных в данном маркетинге, нет комиссии каких-то бонусов, потому что, как правило, комиссии и бонусы, они оправдывают изначально низко заложенную комиссию. Мы же пошли другим путем. Мы поставили изначально высокую комиссию, но при этом маркетинг является устойчивым, является безубыточным, то есть нет точки скама, нет точки, когда бы ну, не хватило денег на выплату, всем всего хватает, но при этом наши партнеры имеют возможность получать максимальный вид комиссии. Такое стало возможно только благодаря одному механизму. Размер комиссии зависит от порядкового номера регистрации партнера. И вот здесь очень важно для себя понимать, что чем раньше вы заходите, в данный маркетинг, да? чем раньше вы в нем начинаете работать, тем выше порядковый номер и выше комиссии за одну и ту же проделанную работу. То есть давайте приведу пример. Те партнеры, которые будут присоединяться через полгода, через год, они будут получать меньше комиссию, чем те партнеры, которые присоединятся сейчас за те же самые проделанные действия. Выплаты происходят автоматически на ваш кошелек Ethereum, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да? то есть здесь с этим проблем у нас нет. Как я говорил, в маркетинге отсутствуют квалификации, руководство является такими же партнерами, активно строимся, активно помогаем нашим людям развиваться, запускать системы гарантированного заработка, запускать систему остаточного дохода. И, собственно, все это стимулирует полную гармонию внутри компании, да? то есть нет админа, который сидит и ждет, пока ему кто-то принесет деньги, а есть люди, которые сами работают в первую очередь своим примером, своим опытом делятся и показывают, как Делать правильные шаги, чтобы зарабатывать совершенно серьезные деньги за максимально возможные короткие сроки. Безусловно, у каждого из вас будет своя скорость, но тем не менее, на этапе приланча да, на момент старта, уверен, что и многие это понимают, что даже малоопытные люди имеют совершенно серьезные шансы сделать просто десятки тысяч долларов за первый месяц может даже быстрее хорошо в системе присутствует автоапгрейд и именно автоапгрейд позволяет стимулировать товарооборот и поднимать по статусам ваших партнеров даже если они заходят на маленькие пакеты то есть другими словами ну то есть смотрите у нас в данном маркетинге будет присутствовать три входа да? А пакет Gold, Platinum и Diamond. Пакет Gold будет стоить 0,125 эфириума, а на сегодняшний день это порядка 30-35 долларов, то есть где-то так, посмотрите курс в интернете. Пакет Platinum будет стоить 0,25, это около 70 долларов, и пакет Diamond будет стоить 0,5 битко... э, эфириума, извиняюсь, э, что является порядка 150 долларов, то есть, друзья, Грубо, за 150 долларов вы можете получить жир-жирный, я просто по-другому назвать это не могу, который вам предоставляет этот маркетинг. То есть за такие скромные деньги вы получите, я сейчас покажу в цифрах, какие доходы вы сможете получать, развивая тот или иной объем команды. Хорошо. И вот за счет системы автоапгрейдов, Ваши партнеры, даже если зашли на пакеты дешевле, без проблем, у каждого свои финансовые возможности, они имеют возможность за счет системы, за счет автоапгрейдов, все равно двигаться по карьерной лестнице и оказаться на пакете Diamond и получить весь, как говорится, флеш-рояль, который заложен в данном маркетинге. Какие цифры, я сейчас вам покажу, это просто переполняет меня эмоциями, потому что цифры там ай-яй-яй. Хорошо, бинар рассчитан на 4 миллиарда партнеров, ну, в принципе, он там рассчитан больше. А дальше, честно говоря, нет необходимости, потому что даже такой объем может заполнять десятками лет. А, и есть расстановка позиций в бинаре, то есть те а, умные Та умная система расстановки, которая позволяет, ставив всего одного человека где-нибудь внизу, закрывать целую цепочку а, циклов наставником, в команде которого встал данный человек. То есть пришел один, 10 человек получило выплату. Команда развилась, а кто-то кого-то подписал, привели одного, 50 человек получило выплату, и это замечательно, и это работает. Хорошо, двигаемся дальше. Какие же цифры вам доступны в данном маркетинге? Как я говорил, процент на выплату да, за цикл, он, вернее, процент начисления в командный объем зависит от порядкового номера входа в данный маркетинг. Ну и, безусловно, чем раньше вы туда заходите, тем больше проценты у вас получается за одну и ту же проделанную работу. Хорошо, чтобы было понятно, как это работает, давайте мы рассмотрим, например, позицию от 16, ну, партнер с порядковым номером 16, до партнера с порядковым номером 31. То есть бинар наполняется по факту оплаты, да, оплатился первый, значит, у него там оплатилось 10 человек, значит, у них порядковый номер там 10, оплатилось 30 человек, порядковый номер 30. Думаю, с этим понятно, да, то есть сколько человек оплатилось, такой порядковый номер сейчас в бинаре и работает. Соответственно, такой процент выплаты сейчас и работает. То есть, как вы видите, при порядковом номере 16 по 31 процент, баллы, вернее, которые начисляются вам в командный объем слева, либо в командный объем справа составляет 50% от цены пакета. И тут, как я говорил, даже не важно, на каком пакете находитесь лично вы. То есть вы можете быть на пакете за 35 долларов, я объясню сейчас в долларах, чтобы было легче понимать, ну, чтобы не рисовать, не считать вот эти нолики в эфириуме, да. Соответственно... Допустим, вы зашли на 35 долларов, да? подписали человека, он зашел на 150 долларов. И порядковый номер вашего партнера, например, 25. Значит, это попадает в диапазон с 16 по 31, и вам начисляется за его оплату 50% от цены пакета, ребята, а именно 75 долларов. То есть, еще раз меня услышьте, вы оплатили 35 долларов, подписали человека на 150 вам начислилось в командный объем 75 баксов. Красота, да? Соответственно, если вы подписали человека там, не знаю, на 70 долларов, точно так же половина цены, ну, 50% вам начислилось в командный, в командный объем. И в командный объем, напоминаю, вам начисляется до бесконечности в глубину слева до бесконечности в глубину справа. Как только в командном объеме слева и справа выравнивается какое-то количество баллов, у вас сразу срабатывает цикл на данную сумму, и эти деньги а, осуществляется выплата, собственно. Да? Хорошо, если вы а, проплатили, пригласили партнера, да, и его порядковый номер соответствует, например, второй шкале, да, второй линейке, ну, например, 50-й номер да, у вашего партнера, соответственно, он попадает под вторую шкалу, и от цены его пакета вам начислиться 40%. Вот по такому принципу происходит начисление. То есть легко посмотреть, что даже когда в команде будет уже 1000 человек, да, все равно вы получаете 20% командный объем, и это, это очень много, я вам скажу, для обычных бинаров, потому что классические бинары, если взять особенно товарные компании, они способны платить не потому, что они там жадные или еще что-то, а потому что у них есть расходы на материалы, на сырье, на доставку, логистика, да, там буклеты, реклама, и они не могут платить, собственно, больших процентов. Ну и вторая проблема, у них фиксированная цена за цикл. Это, собственно, убивает их бизнес, к сожалению, но тем не менее математически они могут платить в лучшем случае 3,5-12%, то есть 12%, 12 это уже даже очень шикарно, да? не каждая компания позволит себе платить 12% и при этом оставаться устойчивой. Мы же в свою очередь за счет вот такого плавающего процента способны платить и 50, и 40, и 30%, и 28, и 25, и при этом все равно оставаться на плаву, быть стабильными, нерушимыми и работать, работать длительные-длительные годы. Давайте посмотрим, когда же в нашей компании люди начнут получать как в классическом бинаре, да, то есть от 7 там, до 12%. То есть несложно посмотреть по этой таблице, что когда в компании будет больше миллиона человек, миллион человек, ребят, это очень много, когда в компании будет больше миллиона человек, процент и то, будет составлять 10 процентов командный объем, то есть это средний такой лидерский статус в традиционном бинаре. У нас же простой человек без каких-то лидерских статусов, без каких-то там звезд на погонах, да, или где у него там звезды, совершенно простой человек, домохозяйка, может прийти и получать 40-33 процента, да, если она зайдет вовремя в данный маркетинг и, собственно, радоваться жизни. То есть вот такой жирный маркетинг, да, предоставлена наша компания, и вот такие, собственно, ломовые деньги вы можете зарабатывать, да, потому что постройте хотя бы, ну не знаю, 4-5 тысяч партнеров за год, как показывает практика, такую команду можно построить вообще за пару месяцев, да, но, допустим, вы неопытный человек, вы только начинаете сетевой бизнес, и все равно, приглашая даже двух партнеров в месяц по нашей стратегии, два партнера в месяц на такое предложение, ребята, это очень легко. Да? Вам просто достаточно поделиться, и люди сами с удовольствием придут и скажут спасибо за такую уникальную возможность, и начнут работать и помогать строить вам команду. Но тем не менее, даже приглашая двух партнеров в месяц, в месяц, услышьте меня, а вы за год работы сможете получить команду 4-8 тысяч человек. Это будут такие ломовые деньги. Причем, напоминаю, что мы этот маркетинг запускаем в эфириуме. Поэтому смело эту сумму умножайте в 6-10 раз за следующий год. И это очень классно, ребят. То есть за счет этого вы можете обеспечить себя, будущее детей, детей своих детей потому что в нашей компании есть остаточный доход. Хорошо, двигаемся дальше. Как я говорил, существует карьерная лестница, да, и давайте разберемся, в чем же ее отличие, и почему сегодня важно быть на самом пике, да, быть на самом верху карьерной лестницы. На это существуют две причины. Первая – это сегодня доступно. Ребят, 150 долларов, и получить полный флеш-рояль от маркетинга, который работает до бесконечности в глубину, на старте, работа в эфириуме, с бешеными процентами, в командный объем. Ну, ребята, это просто сказка. Мне бы в свое время такое предложили, я бы, наверное, не поверил, да, что такое возможно. Но, тем не менее, даже если у вас нет возможности зайти на последний пакет сразу, а вы можете начать с первого пакета Gold, который стоит 0,125, это порядка 35 долларов. То есть эти деньги есть сегодня абсолютно у любого человека. Даже если их сегодня нет, их очень легко за неделю там найти, зайти в маркетинг, заработать, отдать долги и продолжать получать, получать и получать и получать до бесконечности в глубину. Хорошо, смотрите, почему, вернее, как происходят выплаты в зависимости от статуса в соответствии с карьерной лестницей. Будучи пакетом Gold, на самом дешевом пакете за каждый цикл к вам приходит, приходит начисление. И если вы пакет Gold, то это начисление делится на две части в соотношении 50 на 50. То есть 50% летит вам на баланс, на вывод, и вы их можете тут же снимать, а 50% летит на вашу карьерную лестницу, да, летят к вам деньги в автоапгрейд, чтобы быстренько поднять вас по карьерной лестнице и давать вам уже не 50% на вывод, а, например, 75% на вывод, как получают пакеты платина. То есть те, кто заходит сразу на пакеты платина, либо за счет автоапгрейдов докупил разницу. Да, то есть э, это не новая цена, 0.25, кстати, это важный момент, а это только разница между пакетами. То есть, чтобы перейти с голда на платину, вам достаточно 0.125 эфириума накопить на балансе апгрейда. А, ну, если вы… А, давайте посчитаем в цифрах, да? Предположим, вы зашли на 35 долларов на пакет 0.125. Вы подписали всего двух человек на 150 долларов, на 0.5 биткоина. Поставили одного влево, одного вправо. И зашли, например, в первой сотне. Соответственно, вам в начисление произошло 50% от цены оплаты этих людей. А именно 75 долларов слева, 0.25 биткоина э, эфириума, извиняюсь, и 0.25 эфириума справа. Да? Соответственно, у вас сработал цикл в 0,25 эфириума, и потому что вы пакет гол, 50%, а именно 0,125 ушло вам на выплату, вы отбили свои деньги, а 50 как раз недостающая разница, чтобы сработал сразу апгрейд. То есть два человека на максимальный пакет, если вы подписываете, у вас тут же срабатывает апгрейд. Все, и вы уже платина. Вот так легко. Делайте квалификацию. Пригласили 2 человека на 0,5, вернули свои, и вы уже платина, теперь вы получаете 75% на вывод и 25% на апгрейд. Хорошо, допустим, вы работаете по маленьким пакетам, да, по 0,125. Соответственно, вы пригласили, так, вот здесь 25, 25, 2 человека у нас получается, 4. Да? То есть смотрите, вам достаточно пригласить 4 человека слева, на самый дешевый пакет либо пригласить, либо получить переливом, либо пригласить двоих, помочь им получить двоих, то здесь не принципиально, как вы их получите. Важно, что 4 человека слева, 4 человека справа на дешевых пакетах, и вы опять окупили свой вход в бинар, и у вас сработал автоапгрейд. Друзья, это очень легкие условия. А, вот такую карьерную лестницу, ребят, пройдет даже новичок, вот просто с закрытыми глазами. Да, вот. Многие, я уверен, на старте это вообще за счет команды пролетят и не поймут, как они оказались наверху карьерной лестницы, потому что следующая разница суще... Суще... осуществляет а, в смысле, следующая разница, извиняюсь, составляет всего 0,25 эфириума. Да? Соответственно, просто в два раза больше работ. То есть 8 слева, 8 справа вы получили максимальный апгрейд, если вы работали по самым дешевым пакетам. Если вы работали по пакетам подороже, то по сути, жух, сколько там, 4 человек, 2 слева, 2 справа, то есть практически вся карьерная лестница, друзья. Соответственно, если вы уже пакет Diamond, пришли вы за счет автоапгрейдов, либо вы сразу зашли на Diamond, вы увидели свои перспективы, вы увидели, выгодно получать 100% сразу от структуры, вы увидели, что э, это очень доступно. И, э, например, э, вы уже Diamond, соответственно, все 100% денег, которые будут срабатывать по циклам, моментально будут выходить к вам на вывод. И так до бесконечности в глубину. Друзья, это просто ломовые деньги, это бизнес улетает в космос, это не знаю, это ваши цели, там, квартиры, яхты, машины за буквально пару месяцев работы, и это то, что сегодня уже становится реальностью, да, то есть то, что для многих вчера было только мечтой, да, Dream Tours ваши мечты осуществляет и, как говорится, делает уже их сегодня, да, реальными. Поэтому, друзья, срочно изучайте информацию по поводу эфириума. Регистрируйтесь в компанию, если вы еще не зарегистрированы. Выходите на связь с людьми, которые поделились вам с вами этим видео. Обязательно попросите их помочь вам пополнить счет, если вы никогда не работали с данной валютой. Обязательно попросите их, чтобы они, извиняюсь, предоставили вам первые шаги и стратегию быстрого старта. Потому что используя стратегию быстрого старта, вы еще до открытия маркетинга имеете возможность построить, получить в свою команду 100, 200, 500 партнеров, и когда 7 числа будет объявлен уже, ну, появится возможность проплаты, вы в совершенно короткие сроки сможете заработать просто совершенно серьезные деньги. То есть такую возможность упускать, ну, вот просто нельзя, ребят, просто нельзя. Тем более, что такие доступные деньги и на такие шикарнейшие условия, да, у меня других слов просто нет. Хорошо, более подробно за консультации, как я говорил, обращайтесь к людям, которые дают вам это видео, можете стучаться ко мне, координаты я оставлю также под этим видео. Принимайте решения. присоединяйтесь, пополняйте баланс, готовьтесь к старту, начинайте строить команды, команды пока еще не был объявлен старт. Это золотое время приланча, еще раз напоминаю, Начинайте открывать рынки заранее, да, выходите уже на европейский рынок, на там, английский рынок, российский, украинский, казахский, да, в зависимости, кто от какого региона начнет двигаться. И, собственно, готовьте себе надежный фундамент, благодаря которому долгие-долгие годы вы будете получать совершенно серьезный доход. Хорошо, друзья, на связи был Демчук Михаил, это вся информация, которой, с которой я хотел вас познакомить, я уверен, вы сознательные, умные люди, вы примете правильное решение и быстрого роста и больших чеков.